Ну ч, бандиты? Домой поехали. Два месяца мы не были дома, да? Три. Три месяца не были дома. А на дворе 2022 год, а мы все так же еще и не развелись Всей землей вместе взят. <сёк> да. Где-то до сих пор голодные люди живут, блядь. Вот идешь такой себе, ничего не подозреваешь. Идешь. Столк, нахуй. <сёк> и пизда. Блядь, спиной чешет, су сука. Не ну, скажи, что почесалось. А? Скажи, чтобы не чесалось. Чусь. Короче, вот, мы... сослужимся по родителям. Наконец-то еду домой. Ребят, мы вот поедем вот, -вот на этом вот страшном... Вот этом страшно. Что это? Электричка. Российские железные... дороги. Роботы. Волчь! Что, прям Да, да. В Замечательно. <смех> Я, туда <не> <смех> Я туда не пойду. Я туда не пойду. Я Короче, снимаем попозже, на. Все, пока. Дорогие мои бандиты. <смех> Это оранжевый круг. Значит... Я даже в душе не ничего значит но с другой стороны посмотреть там нарисовано что-то наверное. еще кстати в проводника присутствует там сидит проводник проводник который электричество проводит электрик ты да мы приехали почти Ваня, да? <с�> да? ты с тобой. Ой, Ты Да нет, я тебя люблю. Леш. <смех> Вань, ты что, возмужал? Все. <смех> Все? На, у вот тебя билет. <смех> я приехал? Билет. Приехал. А? нам приехал. К нам приехал? ты моего простучать пришел. У меня все болит. Угу. Я работал, работал. Ладно, все, поехали. Возьми с собой. Кофе? Топ. Шапка топовая. Кофе. Шапка топ. Да. Сосульки. Я Передайте привет кому-нибудь. Всем подписчикам. И подписчикам, да. Вот, на, вот тебе я будешь здесь... снимать, сегодня ты Сегодня очень холодно, давай На Сегодня вообще, нет, сегодня... так как я давно не, не уходил на улицу Не выгулился. Новогодние праздники были В общем И в целом Лох Что такое Ой, Ты что делаешь, блядь? Это все было слышно. Короче, я так понял, что все люди ебучие лентяи. Отойди. Блядь. Вот. Мне кажется, или она запотела, блядь. Да, да нет, нормально. А так? Заебись. Так, на тему о лентяях. блять, да что такое? Да иди нахуй, заебал. Потом снимаем. Вагила. По гауса. Тебе все равно вырезать? Блин, достану. Лезь. А, нет, купи гараж. А? Купи гараж и достань да. на него. Давай. Что ты делаешь? Ну чё, блядь? Не, тебе нет. Что? Ты не веришь. Ты закончил? Иисус же всем помогает. Ну, не тебе. <laughs> не тебе, всем, но не тебе. Ну и ладно. Еще два чувака. И сделал. сделать? Суисайды бойся. Бойся суицайды. Нажимай носом, закончить. Да такой, бандит так живет. Самый новый человек. Э, Лех, что? Ты новый человек? Новые люди? Что? А в руки делают? Что ты? Такой не знаю. Где находишься? Дома? Да. У меня дома. У тебя дома? Да, не <смех> хватит. Странное как-то разделение только Ну что? Начало января? Да уже середина, между прочим. Середина. Да. А тогда... Капец, 20, время. А 20, ну ты молодой школы, сейчас, да, и а потом раз и умер. Все? Не, надо наслаждаться каждым. Лям, здоровьись, студент, Верития. пока а не поздно. Ну бля? Ну, никто не ожидал, что будет. Ну, обычно три класса всегда. Ну, да. Чё? 120 до человек. Что ты смеешь? <связь> да, да. да, не ты... знаю. Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? А? Шкила? Ну что ты поживаешь? Шкиле? Нет, что ты поживаешь? Возьмите за голову, пока не поздно. А потом. А то потом нахуй пойдете. Короче, Правильно я сказал? Ну так то Ну, да. по жизни, типа, нахуй. Ладно, все красиво. Кто там стримит? Там Крэнки стримит. Покажи его. Ну. Да. Мне здесь байко недоступен. Хочешь, сделать? Смеял, потому а. что я тебя кинул в потому что ты заебал. Я вчера работаю, с... ты мне написываешь. Писываешь и написываешь, блядь, чел. Ну Ждем. ты блядь, не понимаешь вообще никуда. Я да. ты. То, да, да. что так не и надо качество делать. И качества пока ещё не, не продал Если человек тебе не отвечает, значит он занят. И зачем ему писать, блядь, 356 раз? На ху -ху. Да что с качеством? Мясо-то ебаное, блядь. Э, бандит. Чё? Чё ты? Куда ты? Билан. <laughs> Живи на яркой стороне. Мойся ярко. Как доярко. Яркие доярки. Да что да, бы я такое? Быть яркой дояркой? Да яркой, а чей и не хотел-то? ну, как надо... ну надо хотеть. Кого? Доярок. Короче, поехали мы домой. Зачем? В смысле? Зачем домой? Снимаем зачем? А снимаем? Да просто надо же что-то выложить на youtube нет? Да бля, я не... Ютубу а, без нет. тебя будет грустно. Ютубу похуй, дальше выкладывать? Ну, наверное. А Ютубу похуй. Ну, либо это будет полноценный видос, либо нарежешь на Либо, Фордс. либо, амура-амура. Знаете такую песню? Не знаю. Ну, как они, но я знаю. Короче. Ой, извини. Если будет строение, еще поснимаем. А если нет... Чувак. Я люблю российские бати... э... <свят> пасеки, <свят> в них можно греться. Российские пасеки. Да и вообще-то базики надо. утром. Престёлся. Ну-ка Колхоз имени Стримчанского. У что, есть собственный колхоз? Собственный колхоз и две тележки <свят> С говном Короче, снимаем попозже, ладно? Не переживайте, магия. Всем молока и все.